здравствуйте коллеги по хобби хочу представить вам компьютер роботрон 1715 именно просто 1715 без буковки м собранный на деталях 1986 1987 года выпуска увы я не покажу вам здесь ни буковок на экране ни красивого внешнего вида компьютера но зато вы увидите у меня полностью анатомию системного блока, полностью его сборку, начиная с нуля, и все, что находится там внутри. Я надеюсь, что любители компьютерных раритетов в моем видео увидят что-то полезное для себя. Приятного просмотра. Состояние верхней крышки. Так, нижняя крыта ножки вот в таком состоянии. Я сразу отдельно покажу вам материнскую плату со всех сторон и ее участки, а также контроллер хлопиков. Только прошу прощения, после очистки не догадался отдельно сфотографировать материнку. На фотографиях она будет немножко пыльная. Первым делом втопим заднюю стену. Вот, четыре винтика. То есть, два, четыре, шесть винтиков. Так. Начинаем обратную сборку. Соединяем сначала раму винтиком И устанавливаем ее на место. Так, ну, естественно, крепим, где еще, вот, с той стороны еще залезем. Винтик. Далее устанавливаем материнку, не забыв крутить крепежные стойки и винты. Материнка не только винтиками крепится, но и стоечками. Как я уже сказал, значит ближняя будет просто винтик, а дальние вокруг разъема подсоединения контроллера это стоечки. Установки материнской платы не забудьте вставить вот в паз вот этой рельсы, нижнюю, материнскую плату. Чтобы она не касалась металла. Нижняя сторона. Вот эту часть вот винтик и две стоечки. В заземления вставляем винтики. И прикручиваем в соответствующие отверстия с резьбой на задней планке. Так вот, и сюда. А эти, соответственно, которые я не откручиваю от корпуса, вот надеваем на штыри заземления, которые находятся на материнской платье. Сюда вот. И вот сюда вот, соответственно. Вот так вот. Так, теперь настал черед контроллера топиков, Значит, шнурочки я от него не отсоединял. Чтоб не путать, подписала кто куда. Так, значит, вот его место. Вот разъем и верхний паз. То есть сначала вставляем в паз. Вот так вот. Вот, в паз вставили. Совмещаем вот эти отверстия со стойками. И соответственно вставляем разъем. Вот, все, контроллер установлен. Торчит нам положим на своей дырочке. Для крепления контроллера потребуется три винтика. Значит, два закручиваем в стоечки. Вот так вот. Одной рукой неудобно. В общем, я вот так вот вставлю. Вот. Два будут в стоечках, соответственно, и один будет крепить шинку земли корпуса. В результате получается вот как-то так. Вот раз винтик, два винтик и шинка. Без заземления здесь никак. Вы можете сказать, подумаешь, все равно корпус металлический, все экстремировано. Нет, здесь вы ошибаетесь. Компьютер, считайте, собранным на рассыпухе. Частота достаточно высокая для такого монтажа. Изземление просто необходимо без заземления пойдут сбои. У меня был опыт, когда я пожертвовал этими шинками, потому что они перед отвалились. И в результате всего компьютер работал, но работал сам по себе. То есть в любой момент успею зависнуть. Вот так вот. Так что шинки, те, которые есть на платах, все обязательно прикручу. Блок питания просто ставим на свое место и закручиваем три крепежных винта. Они не вынимаются из блока питания. Вот они: раз, два три. и три. Вот они подпружиненные винты, сидят там в корпусе. И внизу там есть штыки, на которые блок питания встанет. На следующем этапе крепим упорную планку под вторую сторону держателя хлоповодов, крепим вот этим выступом назад, вот этим выступом, потому что здесь проходит сетевые провод, вот так вот упираются. Соответственно, потом вот эту планку ставим вот таким образом. Он встает <смех> и вот этими винтами фиксируется когда попадается вот такая бега винтик сорванный. что я делаю я беру напильник на треугольным вот так вот пропиливаю ребром по центру шурповел с заточенным гвоздем он открыт, ну, что ли. Ну вот, компьютер собран. Все закрыто. Пробное включение. Дискет нет, так что просто включаю и показываю, что напруги все есть. Ресет горит. Вентилятор пошел. Вентилятор мило так посвистывает. Но крутится хорошо. Так и все напруги, смотрите. 5 вольт, 12 вольт. Вот такой вот компьютер. Вот такой вот получился компьютер. Показываю все дефекты на морде. Шваркнуто, Морды информацию. деформацию. Погнутые немножко. А я Верхняя крышка поцарапала. Вот показываю, чтобы видели. В принципе, это все красится. Боковинки тоже поцарапаны. С обоих сторон. Уголок стукнут назад вот, вот, вот такой вот компьютер. Так, уважаемые друзья, на этом видео я хочу вам показать процесс включения после того как я отладил все платы к сожалению в таком виде только в разобранном я в материнку подоснул в разобранный блок питания чтобы вы могли видеть его что он внутри чистый аккуратный все работает и отдельно материнка контроллера один флот я его включаю и после того, как он просчитает память, я покажу вот сейчас вот отдельно, что горит лампочка обращения к хлопу Для того чтобы убедились, что так скажем, по крайней мере последовательность он правильно выполняет при включении. компьютеру прилагается гризнущая клавиатура вот в таком состоянии. Внутри клавиатуры очень даже ничего. Внутри все аккуратненько, чистенько. Значит, вот обозначение на плане отдельно покажу вам восемьдесят восьмой год. К семьсот шестьдесят пять. Ну а внешней клавиатуру, конечно, пипец. нижняя крышка внутри аккуратная, а снаружи грязная. Вот ее. А теперь я хочу показать вам монитор, который идет в комплекте. Он хранился в чистом, в сухом Помещение отапливаемое, что вы можете увидеть по его внутреннему состоянию, и практически не было в эксплуатации. Он стоял запасной в комплекте Кробатрона, но, к сожалению, шнур сетевой с него срезал. 17 роботрон монитор к сожалению сетевой провод обрезан под корешок вот только информационный а сетевой вот он на выходе прямо обрезан все очень чистенько аккуратно можете сами переворачиваться плату, ничего не протирал, не вытирал, хранилась в сухом складе. Вот, вот, вот, вот такой вот состояние, вот, все аккуратно, информационный провод целый, все нормально. Вот верхняя крышечка, все нормально, чистенько. Приклеено, видно будут следы от клея. Надеваем ее, крепенько. надевается легко она, вот, пазы вот эти пазы вот попадаются. Так вот. так одной такой не получится, вот двумя руками надел, вот так вот попал в пазы и дальними, и ближними, просто чтобы тут встречи не было. Дальний не попал, вот, дальний попал тоже, здесь попало опа. И вот так вот вперед сдвигаем, все, вот. Так, вот задняя крышечка надета.